Обжалилов Марат Мемедович. Э, год рождения? 30.04.1999. Э, родом сами откуда? С Крыма, город Керчь. Э, Крым, город Керчь, да? да? Ну, живу там, родился всего, <клодец -палка> в село Владиславка, Кировский район. Э, это Крым? Да. Это Крым, а вы с Керчи сами? Да. Э, вы крымский тоталин? Да. Вы сами крымский тоталин, да? Да. Э, хорошо. Э, когда вы, вы, вы контрактник? Да. А когда поступили на контракт? 21 года, 24 декабря После срочки, да? Да а Сколько платили? Ну, когда ко мне на контракт приезжали, вообще говорили типа, около 40, то я -то это, чисто зарплату не получил Около 40 тогда, в 21 году? Да что, что значит чистую зарплату не получил? <кос> ну, мне со всякими надбавками дали. <говорит> Мы писали на потом материал. Там материалка, плюс еще то, что я пошел в военкомат, мне еще доплатили как бы подъем, из-за того, что я только контракт заключил. <говорит> <говорит> а когда э, в Украину зашли? Ну, вообще, моя рота зашла 24 февраля, -го. <говорит> да? <говорит> да. Но я 25, -го. мое отделение. Нас поделили. Мы сопровождали, кого. — А какая должность у вас? — Разведчик сопер Разведчик сапер да? А какие у Блин, вообще относились... Э, вообще сухопутка. Угу. — но относились мы... Э, ВМФ военно-морские. — Военно-морские. И прям когда взяли? — 2 марта. — То есть вы не полный месяц были, да? — Ну да. Э, — А Заходили через Крым на Хрисонскую область, да? — Да. Угу сопровождали колонну. Сопровождали колонну? Разведчик-сапёр? Да. Хорошо. И что делали? В каком месте дислоцировались? Ну, так вообще через Крым мы, но до Нового Каховки, доехали с Нового Каховки, потом уже 21 да, 1 марта, 29 где-то ночью, в 12 часов ночи мы выехали в сторону, двигались в сторону Николаева туда. Mm -hmm. В вот итоге Николаев мы проехали и оказались, сейчас скажу, по 1 марта, мы были всего Баштанку там mm -hmm. И вот там мы взяли в плен И что? И там в плен взяли В плен, да? обстоятельства какие? Обстреляли или как что? Да, начали обстреливать нас. Mm -hmm. Начали там, получается, ехали сперва с Новококовки мы выехали, ехали в сторону Николая, где-то вот ближе под Николаю. Николаев мы проехали, потом, как нам сказали, и начали, типа, в бой, впереди начал бой быть, был, и мы шли в конце, мой БТР шел с концепта. И получилось так, что командир эту команду, типа, то, что принимает решение, чтобы мы все выгодо, высадились, высаживаемся, <клышленный> и Снаряд, тот, который танк сзади нашел за БТРом, снаряд летел прямо в танк. Ну, не прямо в него, а прям рядышком с ним упал. Мы выгрузились, мы лежали за БТРом, как бы так обороны держали. И впереди бои были. Потом бои закончились, мы обратно запрыгнули и дальше ехали. Перед баштанкой мы сейчас остановились. Тоже там, не знаю же, что в городе происходит. Те, которые зашли, вроде бы это как... Танк заехал, выехал ну и нас туда запустили, типа, заезжайте, заезжайте, мы заехали. То, что в конце техника шла, Урал разбили и нас уже прям туда, в конец, это, это, уже, ну, назад как бы не вариант был уехать. Плюс еще техника начала трамбоваться в этот город. Юрий? Mm -hmm. А с родной кто остался в Крыму? Мама, две сестры. Мама, две сестры, папа? Да, Нет. да. Мама, две сестры, они в Кетче остались, да? Да. А до того, как пошли на контракт, чем занимались? Сначала с ручкой служил, потом маме помогал так чьи-то. есть не, было, не были заняты? Ну вы на контракт добровольно пошли, правильно? Ну, да. Э, получается. Вы 99-й год рождения? Да. То есть в 2014-м, когда произошла аннексия Крыма, у вас был украинский паспорт? Не было. Не было. В 16 лет, получается, вообще, паспорт украинский. Да-да, 16. А мне не было до 16. 99-й год? Да, вон сколько тогда было? По-моему, мне 15 лет тогда было. 15, да? То есть вы уже русский получали? <свес> да. А смотрите, а вот э э э, это вообще уникально, вот что крымский татарин, он пошел в русскую армию в 2021 году и зашел в Украину. Вот мама как это воспринимала? Ну, была в с вашего Ваш решения, ва да? Но она была, нет, она не то, что, ну, как бы, ну, служит, и служит, типа. Без проблем, да? да? да? Ну, да. Не, ну, какие проблемы. В принципе. Нету проблем. У вас есть образование высшее? Нет. Нету, да? А что, а что заканчивали? Этот колледж. Судостроительный. Судостроительный колледж, да? Ну да, ну вообще морской, я сам по образованию судостроитель. Судостроитель. Ну я, я почему спрашиваю образование и так далее. Вы историю своего народа знаете, крымских татар? Ну так чуть э -э Когда ваша семья возвратилась в Крым? Ну блин. Сейчас. Ну давно она вернулась. Ну в 90-х годах или раньше? Нет, по-моему они позже. 90, верно. <coughs> Но у меня мама вообще сама с этого, с Узбекистана. Узбекистана, да? Да. А вы знаете, как мама попала в Узбекистан? Ну да, их там типа депортировали, по-моему. Типа тогда давно. Да. А кто депортировал? СССР Советская власть, да? Ну да. То есть, а когда депортировали, а вот как вы считаете, вот чья вина? Вот советская власть, это тогда за советов было. Да? когда депортировали? Ну да. И во время СССР крымские татары не могли возвратиться в Крым. Крымские татары, то есть это их родина, Крым. Да? А, да. И, грубо говоря, советская власть, когда депортировала весь народ, это много было. В чем обвинили крымских татар тогда, почему депортировали? Ну, типа они участвовали с немцами, по-моему, говорили. Коллаборанты. Ну, это что? русские обвинили Ну Мы говорили, что это так вообще по истории Да, да, что крымские татары Они были коллаборантами нацистов ну, типа, да. И весь народ посадили В одну ночь в товарняк В вагоны, многие из них не доехали ну, И так далее. далее Но все равно же были, которые все равно остались в Крыму Такие как Аметхан, Султан их не, его семья осталась Из того, что он воевал За русских это вот эта советская власть, дважды был <къем> награжден Ну, то есть русские депортировали крымских татар, правильно? В том числе ваших предков Ну, некоторых, да Русские, да Вот сейчас вы воюете с русскими против Украины Ну Это нормально Ну, блин Как это правильно сказать? Как думаете? Да, я понял Нет, Ну, я же не знал, что прям тут война будет, война-война в смысле? Вы пошли на контракт? Ну, то есть, вот, например, когда в Крыму большинство крымских татар, они были против аннексии, правильно? Ну, не, вот как тут, разделились у нас на две, скажем так, на два полуострова. Одна часть пошла, типа, мы хотим, чтобы Украина была, другая часть, как бы, мы хотим, чтобы была Россия. Какой орган Весь управления крымских татар? И вот, как бы... А, ну, хорошо, проценток там, вот как было? Ну не знаю, как Ну бы... хорошо, орган управления Крымских ну, татар. Нет, это вообще как-то было. Вам все равно, да? Ну было, да. Вот орган управления кремских татар, как называется? Ну вообще этот, как он, Меджелиз? Меджелиз, да? Где Меджелиз ну, находится? Где Сейчас ну территориально Крымских татар. По-моему, сюда поменяли, на кого-то здесь. Он в Киеве. Сейчас. Вам говорят что-то там, э, фамилии э, Рифат Чубаров? Нет. Нет? Не знаете, кто это такой? Ну, Меджлис с крымских татар, он да выехал, я, да? Ну, его поменяли, по-моему. Мустафа Джемилев. Ему не понравилось. Его... Мустафа я... Джемилев, знаете его, да? Нет. Это самый известный ваш крымский татарин. Вы народный депутат Украины. Мне же никто не это не говорит. Же, типа, вот, вот, это, вот это тот человек, вот это тот человек, вот это тот человек. Ну, вы, ну, у вас как бы свое мышление. Вы, вы не интересовались историей своего народа? Как, что происходило? Ну... Историю, то, что в училище я прохожу. Вот не, вот. вообще, ну то есть читали, вот кто депортировал крымских татар и так далее, да чья вина? Не а? Да, нет, это не читал. А вам это не интересно. Ну. В тот момент было нет. А когда стало интересно? Да не знаю, даже до сих пор мне то Вам все равно, да? Ну да. Ну, а как, ну как вы думаете, что я должен знать, значит, что, вот это, вот это, вот это, а вот это мне надо просто откинуть. Если у меня совсем сейчас, например, там, не, даже откинем вот эту войну, то, что сейчас происходит, просто вот я вот, у меня иногда голова просто забита другим. Например, сделать, чтобы сестры у меня, например, вот эти, которые одной шесть, другой 8. Угу. Наоборот, же, им же надо как-то, чтобы они одеты были, сюда, будто Есть, что было у них там, как бы все хорошо, чтобы у всех детей было детство нормально. Угу. И надо, чтобы маме как бы ну, помогать. Из-за того, что они там что-то 16 тысяч зарплаты, и плюс еще проценты там с мебелью, которые они зарабатывают. Ну хорошо, ну то есть... Это -то я, я, я, я, да. так, я, я так понял, что она вы поддержали, правильно как я понимаю? Вам еще... все Ну хорошо, ну матери 16 тысяч, там же рай должен был прийти в Крым с законом Российской Федерации. Ну на свои... Ну не настало рая, матери 16 тысяч рублей, да, зарплата? Не, почему? Ну как бы... Город у нас нормальный, учет. Не, ну вы говорите, вы говорите, что, грубо говоря, что вот матери не хватает, типа, чтобы содержать всех вас троих. Не, почему? Хватает. Ну если хватало, зачем вы пошли в армию тогда? Ну, уже как-то тоже уже самим уже жить. Ну не я понимаю, ну, хорошо. то есть вы хотели помочь, вы, вы хотели помочь сестрам и матери, да? Ну, да за счет конечно. того, чтобы идти убивать украинцев? Почему за счет того, что украинцы... Ну вы же зашли ну, в Украину. А что а, вы делали в Херсонской области, новая ну, кокпель? Ну, это туристическая нет. поездка была или что? Нет, нам не говорили, что мы идем именно там, на Украину воевать. А, а новая ну, это что? Ну Украина. Ну, ну что вы там делали? А что ну а что вам говорили? Что вы должны делать там? На нас все вывезли сперва на полигон, мы с части выехали чисто на полигон. очень На какой полигон? Где? В Крыму? А, а как в новую какого? Ну, вы заехали. У вас вопроса не было, что мы делаем на территории Украины, мы заехали с аннексированной территорией, оккупированной русскими. У вас вопроса не было, вот вы хотите там помочь сестрам. У вас не было вопроса, что вы делаете в другой стране? Ну, все были в ужасе. И, И Еще на поле на полигоне. И что? Ну что, нам сказали, просто все нормально будет. Не сыдея. Скажем так, что, типа. Ну не ссыти, а никто не, не ставил вопрос, зачем заезжаем. Нет. Ну вам все равно было, потому что нужно было зарабатывать деньги. Не, почему не все равно было? Вы как бы начали задавать вопросы, а почему все-таки заезжаем на эту территорию. А мама никогда не ставила вопроса сыну, что ты делаешь, ты идешь в армию э, страны, которая наш народ депортировала в свое время. Не было этого вопроса. Так как ты нормально было. Нормально, да? Не, ну вы вот сейчас опять затрагиваете вот эту вот войну. Я же имею если убрать вот это... Что убрать? Войну просто убрать. Да? То, в принципе, город у нас нормально живёт. Я, Я так не говорю. Двигается своим... Не, не ну как-то... Как потихонечку все отстраивается. Это что там? У нас было разбито? У кого было разбито? Ну, в Крыму. Кем? Ну, со временем начинают, там, например, что-то там ломаться... Это... Например, тот, тот же Митридат у нас, по-моему, в пятнадцатом году году просто у нас половина лестницы, вот этот, где много ступенек, они просто съехали. Дождем их размыло. Марат, 15 год, это уже год под Россией. Ну да. И кто ну, виноват? Сейчас все построили обратно. И что? Она стояла долгое время, просто тупо, начинала потихонечку рушиться. И все, она уехала со временем. Часть просто. Я, вы... я немного не понимаю я... логики этой всей. Нет, То я. То есть я... Вам, вам лично. город, город стоп. отстраивается. Стоп. Вот вам лично, вам лично пофиг. Да? Нет, ну мне не Нет, нет, не, стоп. Я, я закончу. Просто но вопрос. Я, я хочу, да. Вот вы мне говорите о какой-то лестнице. Ну да. Да, вы нет, я, я это беру как, как пример: что лестница не строит, не строится. Просто она раз, уехала, все. Начинают люди, о, лестница уже сломалась, надо ее сделать. И ее уже как бы ремонтируют, все, отремонтировали, как бы все сделали. Хорошо, вы чем, у меня в другом вопрос, вы, вы кем себя чувствуете, кто вы? Я? Да. Ну, не знаю, ну, блин. Ну, я не поддерживаю, например, то, что вот гражданских убивает. Кто убивает? Не знаю. Вот я еще не могу найти еще А то есть вы не понимаете, кто убивает? Я, у, меня, у, меня простой, у, у меня простой банальный вопрос Кто вы? Крымский татарин, русский или украинец? Крымский татарин Крымские татары, ну то есть э, много из них Вот я лично многих знаю, крымских татар, да? Которые против, я видел как голосовали крымские татары то есть Бахчисара это один из центров крымских татар, правильно? Ну, да. Никто тогда аннексию не поддерживал. Ваша мать поддержала аннексию, она ходила голосовать за независимость. Там... Вход в, в состав России. Ну, мы когда ходили с мамой, вообще двое <свят> мы смотрели, вообще типа, там были вопросы типа, там, на Россию, чтобы за Россию был Крым российский, потом был просто автономный. <свят> И еще когда <какой> вопрос, <свят> по-моему, <это>, чтобы такие на Украине. Ну мы как-то стояли, думали, думали, вообще что лучше. И что выбрали? Ну, сначала думали, что типа, пускай автономный будет. Пускай автономный будет, да. Ну да. А какой статус Крым имел до 2014 года? По-моему, был, не, он до этого не поменялся. Автономная вот автономная республика Крым. Ну то есть все оставалось. Автономная республика Крым. Пускай автономный будет. Большинство крымских татар, большинство, почти все, против аннексии Крыма были. Многие из них выехали. А вы мало того, что подписали контракты, а еще зашли воевать с Украиной. Цель, чтобы зарабатывать деньги для сестер и для мамы? Не, ну не на войне, просто чисто. Не, ну вы зарабатывали, вы, вы стояли, вы зашли в Украину на войне зарабатывать. Почему сразу на войне? А на чем? Это что, спецоперация или война? Ну потом я знал, что спецоперация. Где узнали, как узнали, в каком И... месте? Здесь уже. В голове или в заднице? Нет, в голове. В голове, да? Ну да. Вот вас будут смотреть крымские татары, то, что вы говорите. я знаю. То есть все нормально, да? Ну, думаю, да. думаю, да. Думайте, так, а да. что, я один такой, что ли, который, блин, вот на меня так смотрят все, типа, вот, как на тебя будут крымские татары смотреть, типа, вот, ты за русских воюешь. Такое ощущение, как будто я один вот захожу, заехал вот такой. А кто это вот, говорит? Со всеми. А? А кто это говорит, что вот ты крымский татарин, воюешь за русских? Типа, блин, даже когда в плен брали, типа, как ты, крымский татарин, типа, вот, заезжаешь, типа это. Вот, на тебя меньше лица нет, вот сейчас ну, бы, тебе сказал бы там. Объяснил бы, сказал. бы, я там не знаю. Ну, блин. Ну, то есть, ты, ты, ты не понимаешь, почему вот, это такой спрашивает? Ощущение, такое ощущение, как будто я один здесь такой чисто. Сидел дома, вот так вот. Хм, поеду я повою и поехал. А сколько ты вот, татар? это, было? это же точно не, не так было. Что я такой сидел, чисто, мне захотелось, я поехал. А как? Ну ты же добровольно пошел, подписал контракт, встал, пошел. Это добровольно было подписано? Ну я же шел, я же шел не чтобы воевать, я шел защищать свою родину, как вот этот какую родину Крым от... свою родину в составе Российской Федерации. Ну да. Шел защищать Крым в составе Российской Федерации, правильно? Ну да. От кого, Ры... от кого защищать? Ну, хорошо, от кого защищать? Скажи, для чего ты же нужны? Да для чего? Для чего нужны? Не просто так же. Ну для чего нужны войска? Ну, вдруг кто-то нападет. Вдруг? Ну, ну да. хорошо. Ну, стоял в Крыму. Ну, вдруг да. кто-то напал или нет? Нет, никто не нападал. Вот стояли. А, ну, так стоял бы дальше. Почему пошел в Украину? Не говорили, куда мы вообще идем. В смысле? Ты географией ну, интересуешься? Ну, да. Ну, все это было засекречено у нас. В смысле? То есть вы не... То, то есть... Мы ничего не говорили. Куда ехали? Чангар или куда? На полигон мы с вами ехали. Хорошо, то есть ты, ты представляешь, вот вы себе представляете, вот крыль, да, полуостров, то есть перешей есть, правильно, между полуостровом, и вы не понимали, что вы пересекаете границу, там что, там, ну, там, там русские большие границы построили Передвижение ночью было И что? Ну как, там такие маленькие триплекса, что я туда увижу? А, то есть ты приехал... Вы же сами понимали, где взяли Новая Каховка и так далее, вот, ну хорошо, приехал. А чего защищать э, родину в Новой Каховке? Новая Каховка это какой новый населенный пункт, какой страны? Украина. Ну и все, приехали в Новую Каховку, что там защищать? Мы сопровождали просто колонну. Что защищать в Новой Каховке? Это знаю. А кто должен знать? Ну кто, постарше руководство. И сейчас то же самое, что, я не знаю, у моих сестер говорить, типа, вот зачем ты, типа, например, хлеб купила не за 5 копеек, а за 10 копеек. И? То же самое, что, то же самое, что, хотя я должен был с ними пойти, сказать, вот это вот дорогое, вот это дешевое, вот это надо покупать, а вот это нет. То же самое, что вы мне сейчас спрашиваете, а зачем вы заехали? Я еще раз говорю. А то есть там, вы... вами кто-то должен был управлять или как? Я не понимаю, при чем здесь хлеб в что Я рядовой, мне сказали вот, сопроводить с точки А в точку Б. Мы обеспечили безопасность вот этой колонны, которая шла. С точки А мы доехали до точки Б. Нам сказали, следующее будет указание. Приедет командир части, ой, командир роты и скажет, какая будет следующая задача. Все. Оттуда мы уже чуть дальше передвинулись и все. И вот, вот у меня просто вопрос, да, вот, ну то есть почти весь крымский народ, почти весь крымский народ был против оккупации. Крымские татары, да, это коренное население, да, коренное население этого полуострова. Вот мы сейчас разговариваем, я вижу, что, ну, как бы базовые вещи не понимаются. Вот тебе лично не стыдно, да, то, что ты присоединился к русской федерации раз? то, что фактически ты воюешь на стороне тех, кто твоих предков когда-то вывез. Ну это вывез СССР. А кто вас СССР главный был? Этот как его сейчас? Ну это же совсем другое государство было, по сути. Кто обвинил крымских татаров в коллаборации, которой не было? В СССР. Это нация такая СССР? Нет. А кто? Ну тогда это, кто? Это страна. страна. Была. Как, как ее называют? Кто главный был в СССР? В этот, как он стал, по-моему. Сталин кто был? Ну, самый главный в этом. Ну да, самый главный. Какой? То есть Сталин да. приехал и всех депортировал или как? Нет. А ну, кто? по-моему, да. Ну, кто это делал физически? Ну, русские. Русские, да? Ну, да. Россияне? Почему россияне? Они тогда были в СССР. Хорошо. Русские депортировали, сейчас ты воюешь с русскими. Против Украины. Да. То есть это какая-то логика есть, да или нет? Есть логика для тебя. Да нет. Нету нет логики. Нет. Ты можешь говорить так, как хочешь. Нет, знаю. То, что думаешь. То есть ты присоединился к народу, который депортировал твоих предков. Твоя мать, где родилась? Не в Крыму уже. Ну, да. В Узбекистане, в Узбекистане родилась. Ну, да. То есть ты, грубо говоря, изменник своему народу или нет? Ты же себя чувствуешь крымским татарем, не ну, русским. Да. Нафига было присоединяться к русским? Много крымских татар выехало с полуостровом, очень много. Не, ну хорошо, выехали мы с родителями, с мамой. Да. А что потом? В смысле? Ну, в прямом воде мне жить. А как живут крымские татары, которые выехали? Ну, я не знаю, как они. Ну, никого. хорошо. Так, то... у, меня, у меня тут ни родственников, никого нет. Хорошо. Вот пусть, пусть будет не выезжать. Зачем в Крыму было идти в армию русскую? Вот для меня вопрос. То есть другого способа заработать денег не было? Было, почему? А почему армия? Ну, блин. <coughs> Мы приехали, предложили. Я такой, ну, ладно. Я согласился. Ну, то есть, почти ничего, типа, ну, не думалось. На тот момент нет. Мирное время было тогда. Но так бы, конечно, Россияне для крымских татарьков кем э -э, в Крыму есть? Обычные люди. Они не оккупировали, нет? Не аннексировали Крым? Нет? Ну, я думаю, если бы все, например, там, за Украину проголосовали, то... Было бы у нас Украина, они ним ушли бы А ты так думаешь, да? Ну да А солдаты были русские в Керчи в 2014 году перед этим псевдореферендумом? Ну, бывает 810-я часть На Керчь перебрасывались подразделения русские? Нет, у нас общения было никого из военных Рад. Я лично это видел В Симферополе были Я в Керч переезжал, я видел, как шла переброска, даже буряты туда приехали мы стояли, смотрели, как перебрасывали Русские подразделения в Крым Я лично на свои глаза это видел, кто этого не видел но Я видел вот только, что стоят в Симферополе люди и все То есть тебе не стыдно за то, что ты сделал? Вот минимально Ну, есть стыдно такое, чуть-чуть Чуть-чуть, да? Ну, то есть мы хотели заработать денег, поубивая украинцев Чтобы две сестры и мать э, Ну, какие-то денежки имела Правильно я понимаю? Да нет ты, ты же сам сказал Да нет, но даже... Блин, зашли, вот за это вот стыдно. То, что, блин, не знаю, как людям в глаза смотреть. А не стыдно за то, что к русским присоединился? Изменник своего народа и так далее? Не стыдно? Народа, который много натерпелся, крымские татары, они возвратились очень поздно, только в 90-х годах, после распада Советского Союза. Не стыдно это, да? Ты хочешь вернуться в Крым? Да. В русский Крым? Не знаю Ну родителям вернуться, да Ну, то есть, тебе пофиг, а каким Крым будет, да? Ну, да А зачем ты нужен, вот, например, россиянам? Ты же изменник своего народа И так далее вот зачем ты? Ну, почему они должны тебя отменять? У меня просто логический вопрос Он как бы служил за них И что? В чем цена? Он служил, два дня там побыл Деньги туда-сюда, маме, никакой Деньги. идеи нифига. Почему никакой идеи? Какая идея? <кх> Продолжать дальше, убивать То есть дальше и воевать, да? И с Украиной? дальше воевать? Нет А что? Ну там придумали уже. Кто? Ну я придумал А как что это командование и так далее Ты же сказал с точки А с точку Б двигаться, я двигался Ну да. Не... Сказали бы убивать? Я бы убивал, может убивал Нет нет. Вот, мы когда заходили, даже. Сколько вот... Крымской татар еще 20... с тобой выявили? 24 числа, когда мы. 25-го, когда мы заезжали, мы заехали, остановились перед Каховкой К нам лично вот подбегал врач скорой помощи. И говорит: блин, мужики, надо, короче, на ту сторону переехать. Там, получается, от ГЭСа есть этот дамба. Говорит, надо через эту дамбу переехать, и там забрать женщину, типа беременную. Мы брали. Ну, такие, ну давайте мы сейчас, типа, потому что вся техника стояла в сторону, границы развернута. Я говорю, давайте мы пока еще не развернулись, мы вас сейчас возьмем и как бы сопроводим вас до этого, куда он надо, и там уже вас обратно выпроводим. Они, ну хорошо, мы заехали, так, забрали эту женщину и, вы, и обратно это же Какая идея, вот лично, какая идея лично для обратно. тебя этой войне, крымской татарина? как крымского татарина. За что ты воевал на территории Украины? Да я до сих пор не знаю, за что мы вообще здесь воюем.